Добрый день, дорогие друзья! У нас с вами шестой урок, и сегодня мы будем рассматривать элемент земля. Как мы знаем, элемент земля у нас имеет два меридиана. Это меридиан желудка и меридиан селезенки. Начнем с меридиана желудка. Ну, Во-первых, он активен с 7 до 9 утра, именно в этот период времени рекомендуется завтракать, поскольку он активен и очень хорошо начинает переваривать. Обратите внимание, что меридиан желудка красной линии, он выделен на рисунке справа. И вы видите, что он длинный, начинает с мизинца нашей, больш... нашей ноги и заканчивается на лице. То есть он, видите, входит в наш череп под горлом, да? И он опоясывает лицо. Также он идет в канал слезотечения из глаза. Он отвечает за слезотечение как из глаза, так и течение из носа. И вот эта точка, которая ярко выделена под носом, она как раз и регулирует вот эту слизь. Поэтому здесь вы можете смело нажимать на эту точку, на прямо под самым носом, самая болезненная точка под крылом носа с одной и с другой стороны и здесь вы, если будете массировать ее, выдержите, если 5 минут помассировать, то течение износа у вас остановится в течение 15 минут. За что отвечает этот меридиан? Он отвечает за все наше материальное, за еду, за заработок, то есть сильный меридиан желудка позволяет нам зарабатывать деньги. А вот мышцы меридиана желудка отвечают за нашу ходьбу и поднятие тяжести. Ткани и органов меридианов ⁇ это здесь желудок, пищевод, ротовая полость, мышцы и зубы. Давайте посмотрим на диагностику. Пористые крылья носа свидетельствуют о нарушении слизистой желудка. Опухание верхней губы, особенно после еды, говорит о расстройстве функции желудка. Обращаю ваше внимание, что это именно опухание, а не пухлая губа. Вертикальные морщины на губах, слабость желудка, глубокая двухсторонняя носогубная складка, резко выршенная, указывает на гастрит, предрасположенность к язве 12-перстной кишки, а также на отечность на слизистой желудка. Вертикальная складка на кончике носа, как бы рассекает его пополам, свидетельствует о нарушении секреторной функции желудка и на хронические процессы в этой области, расширение сосудов на коже вокруг губ, утолщение кончика носа, расширение желудка, знаете, такая как блямбочка бывает на кончике носа, кончик носа, зона желудка и органов пищеварения, поэтому любые прыщики, которые вскакивают на кончике носа, это сигнал о том, что там происходит какой-то воспалительный процесс. Психология. О чем говорит этот меридиан? Это способность человека материализовывать задуманное. Способность дол долго вынашивать идею и реализовывать ее. Это когда человек может произвести что-то реальное благодаря собственным усилиям. Способность к ведению хозяйства, своего благосостояния и богатства. приготовления еды. То есть это дом, полный заготовок, все впрок. Ну То есть это некая хозяйственность. Ну и это, конечно, состояние хозяйки, если говорить про архетипы женщины, то меридиан желудка, безусловно, в этом нам помогает, если есть там баланс. Поскольку это еще и способность человека к расширению собственных границ сознания, то здесь, безусловно, не только ограничиваться тем, что мы крутим день и ночь заготовки на зиму, да, здесь еще и возможность видеть что-то большее. Это способность человека взять ответственность за какое-то дело, довести его до реализации, до завершения. Он, этот меридиан отвечает за способность человека видеть или чувствовать границы своих возможностей. То есть чем уже границы, тем ну, хуже работает меридиан желудка. И обращаю ваше внимание, это не только желудок, это еще и мышцы, и зубы. Есть, здесь можно вот на все на это посмотреть здесь могут быть две основные дисгармонии это когда человек постоянно ограничивает себя и свои возможности или наоборот не чувствует границ и берет на себя больше чем может сделать и это качество можно сравнить с способностью желудка к расширению когда каждый из нас может съесть больше чем нужно и тем самым расширить желудок или знать границу меру возможностей своего желудка то есть пишем в свою таблицу Какие вы нашли у себя психосоматические расстройства? В первую очередь характера. И потом смотрим, что у нас отражается по тем точкам, которые даны в диагностике. Если есть совпадение, мы записываем, что здесь есть расстройство. Когда у нас мало ян в желудке, то вот эта энергия, она безусловно находится в недостатке и возможности желудка ограничены, он не может расширяться и вместить достаточное количество пищи. У человека может быть и аппетит, есть, но съесть он не может. Вот как-то тяжесть в желудке, не хочется есть. Происходит истощение организма и недополучение белка. Я сразу хочу здесь оговориться. Обратите внимание, что этот меридиан отвечает за мышцы. Если мы не доедаем белка через пищу, то организму же надо эти клетки заново из чего-то строить, и в первую очередь, вот слабый ян желудка, он начинает брать белок из мышц. И это такие атрофичные люди, ну, не могу сказать, что прям дистрофичные, да, но атрофии Вот мышц, у них такая вот дряблость в районе мышц, они не очень сильные, не могут таскать тяжести, быстро устают, вот это об этом. В психологическом плане человек сейчас ограничен и не способен взять на себя ответственность за дело, которое в принципе всегда был способен. У него не хватает на это сил, и он не способен довести до конца свое дело, а в результате заработать больше денег. Человек не хочет трудиться и материализовывать, зарабатывать, хозяйничать. Его мало интересуют материальные вещи. Я не говорю о том, что материальные вещи – должны быть во главу угла, но везде должна быть золотая середина. И вот если нет этой энергии янской в желудке, то мы соответственно и не имеем возможности что-то завершать. Вот эти наши незавершёнки, это просто недостаток белка и витамина В, группы В. Когда у нас избыток в меридиане, желудка энергии, то человек все время хочет есть и хочет много. И это положение также говорит, что пища задерживается в желудке больше времени, чем надо. И происходит ее плохое расщепление из-за большого количества объема. Значит, для организма она уже не принесет достаточной пользы. То есть это уже идет гниение пищи, застой в каких-то промежутках. да. То есть желудок же дальше проталкивает пищу в тонкий кишечник, в толстый кишечник. И вот переедание, оно тоже ни к чему хорошему не приводит. А в психологическом плане будут проявляться такие негативные качества, когда человек не понимает своих границ, он все хочет иметь в избытке, и нет у него границ в материальных желаниях, в еде, в одежде, в учебе, он все хапает, как говорится, и тем и тем местом. Он не умеет ставить свои границы. Он ну, такой неуемный, и при этом берет на себя больше, чем может сделать. Ну и тоже, соответственно, не может закончить до, до конца дела какие-то начатые. Огромное количество еды не впрок, одежда ненужная, недоделанных дел. Все это избыток а ян в меридиане желудок. Как мы увеличиваем ян на нашей земле? Пища должна быть мысленистой, калорийной, в основном сладкого и приятного вкуса. Нужно питаться часто и малыми порциями. Сухофрукты, орехи, злаки, каши, творог, сырники, бутерброды с мясом, сыром, маслом, тушеное мясо с гарниром, выпечка, сладости, халва, варенье, молочные продукты, брынзы. Это все, что так все поносят. И говорят, что это все вредно, безумно вредно для организма. Но никто же не говорит, что нужно съедать по ведру каши и по килограмму сыра в день. Всего должно быть по чуть-чуть, но это должно быть. Иначе у нас не будет сил для того, чтобы доделывать наши дела. А вот исключить из питания, если у вас много ян земли. Все горечи, чай, кофе, цикорий, горькие травы, сырые овощи, алкоголь острые блюда, специи, холодные напитки во время еды. Эфирные масла, которые здесь увеличивают землю и балансируют ее, это ветивер, парис, пачули, все это помогает земле восстановить баланс. Давайте теперь посмотрим про мой любимый меридиан селезенки. Итак, вы видите, что он тоже ножной меридиан, тоже достаточно длинный, но заканчивается под ключицей, то есть он не идет до головы. Он начинается у нас с большого пальца, то есть они как бы меридиан желудка и меридиан селезенки охватывают ногу по ступне от мизинца до большого пальца ступни. Он достаточно запутанный, вы видите, что от паха он идет к центру живота, а потом от центра живота поднимается вверх, окружает сердце и уходит в подмышечную впадину. Простукивание меридиана селезенки поднимает энергию и соответственно дает возможность нам легче справляться с отеками и психологическими проблемами, которые несет застой энергии ян в меридиане селезенки. Меридиан селезенки отвечает у нас за принятие решений и беспристрастность. Органы и ткани, которыми он управляет, это сама селезенка, поджелудочная железа и вся иммунная система. То есть меридиан селезенки для нас крайне важен, потому что он контролирует сахар и иммунитет. Два важных аспекта для того, чтобы мы были с вами здоровыми. И вот если вы посмотрите на схему пяти первых элементов, то Земля у нас отвечает за цели, за планы, за знания, то есть баланс этих знаний, да, а когда мы можем остановиться, а не брать 150 курсов подряд и ничего не доводить до конца. И, конечно, сахар и иммунитет – это прямые Такие вещи, которые влияют на здоровье всего организма. Давайте посмотрим диагностику. Это утолщение ткани на уровне уголков рта с двух сторон. Говорит о том, что есть застойные явления в поджелудочной железе. Знаете, бывают еще такие моменты, как заеды их называют. Да? То есть это может быть не... То, что ну, как бы ткань-то образовалась в результате вашего рождения, да? а она принялась вот так наращиваться в течение жизни, И иногда вы трогаете их, они могут трескаться. Ну, то есть вот такие вот заеды, короче, да? это вот застойные явления в поджелудочной железе. Узкая верхняя губа, предрасположенность к диабету. Бывают такие э, ротики, клювики, когда верхняя губа маленькая, а нижняя чуть больше. Дисфункция поджелудочной железы и заболевания крупных суставов нижних конечностей. Ну, это вот как раз предрасположенность к артрозам, к всяким разным радикулитам. Высоко поднятая верхняя губа, высокое положение поджелудочной железы. Глубокая носогубная складка слева, патология поджелудочной железы морщинистое лицо, недостаточность поджелудочной железы, утолщение кожи ниже уголков глаз, гипертрофия железы, ее дисфункция. То есть вы видите, что здесь очень-очень тонкая диагностика, неявно выраженная, да, как мы видим в других меридианах. Но этот меридиан для нас крайне-крайне важен. Что говорит нам психология? Что вызывает у нас заболевание? а вот всех тех органов и тканей, за которые отвечает наша селезенка. Это формирование здоровой ауры. Недостаток энергии приводит к озабоченности, беспокойству, удрученности и меланхолии. Обратите внимание, это не тревожность, это беспокойство. Это значит человек суетливый. Селезенка, поджелудочная железа, главный орган Земли и наиболее уязвимая система. Селезенку китайцы считают второй матерью для организма. Первая мать ⁇ почка, это энергия, которая дается нам от наших родителей. И второй ⁇ это земля. Ответственная за условия идеи, информации, за усвоение идеи, информации и сознания. От нее исходит сосредоточенность, рождение новых идей, воспоминания и размышления. Она фокусирует у и придает твердость намерением. То есть здесь ключевое слово намерение вообще. У некоторых и намерений создать очень тяжело. Вот и смотрите, в каком состоянии непосредственно селезенка. Еще я хочу обратить внимание, что селезенка очень тесно связана с меридианом печени. Почему? Потому что здесь обратите внимание, что кровоснабжение, лимфообращение, Единая связь центральной нервной системы, фильтрация крови, потому что ну, печень тоже фильтрует, да, и селезенку, когда входит вот эта фильтрованная печень, дальше уже фильтрует селезенка. То есть это два огромных фильтрующих органа в нашей системе. Разрушение эритроцитов. Печень буквально нуждается в селезенке, чтобы накапливать воду, элементы крови, а также синтезировать факторы свертывания крови и обезвреживать токсичные элементы, а селезенка в свою очередь регулирует накопление в печени жиров, образование холестерина, синтез и распад гликогена, а также ряд других важных организмов функций. Печень тесно связана с селезенкой, как кама с эфирным двойником, и оба эти органа принимают участие в кровотворении. Только печень это генерал, а селезенка его личный адъютант, и все это сделано все, что не сделано печенью, продолжает доделываться в селезенке. Ну, если сказать простым языком, то это связано таким образом. Вот вы посмотрите по звезде разрушения, у нас дерево истощает землю. И если есть дисбаланс в элементе дерева, то есть что-то у нас творится не то с печенью и желчным пузырем, это безусловно будет влиять на нашу с вами селезенку, на нашу с вами Цели полагания, намерения и твердость доведения дела до конца. Поэтому обратите внимание, здесь очень тонкие моменты по выделению, что же больше беспокоит селезенка или печень. Но это очень важно разобраться с этим, что первично. Потому что если все хорошо в печени и желчном пузыре и все не очень в селезенке, то значит у нас будет потом связь с нашими почками, более серьезная. Давайте посмотрим, что у нас с энергиями. Да, вот когда много ян, то появляется гипер, гипер по контролю за окружающими. То есть это гипер режим, жесткая жизнь. Это значит, мы берем на себя повышенные обязательства или не свои задачи. Режим становится жестким, а сам человек превращается в тирана, приказывающего и контролирующего обязанности других. Просто орет и приказывает, держит всех и себя в жестком режиме, начинает выделять больше ферментов, что вызывает брожение в кишечнике, в глаза и увеличение сахара в крови, что в свою очередь увеличивает мозговое перевозбуждение и интоксикацию. В крови появляются так называемые фагоциты, клетки убийцы, и они начинают нападать на своих и на чужих, вызывая аллергические реакции в виде прыщей, герпеса и аутоиммунных реакций. То есть, простыми словами рассказываю, если вы контролируете себя и других, причем других больше, чем себя, а себя все время угнетаете, что вот я сегодня опоздал на пять минут, у меня сегодня должна была быть тренировка, а я не пошла, то здесь мы можем говорить о том, что здесь много я. Я знаю одну коллегу, которая тоже психолог, которая очень активно проявляется, как много ян, да? Ну, во-первых, это связано с тем, что она прям пишет распорядок дня своему внуку. Ну, как раньше у нас было в дневниках, да, там был распорядок дня. Но помимо того, что это все написано на большом листе ватмана, она еще и заставляет его выполнять кровь из носу. То есть, мальчишка живет как в тюрьме. Это даже не армия, это тюрьма. Потому что за любое невыполнение каких-то ее приказаний он несет наказание. И причем это наказание связано не с тем, что он чего-то лишается, как мы обычно делаем, да? а это наказание является в таких физических выражениях. То есть принести воды, неважно, что живут в квартире, значит, он таскает ведра с водой. Ну, то есть вот такое типа садомаза. Я не говорю, что это должно быть именно такое проявление. Может быть просто гиперконтроль. Это уже не опека, а гиперконтроль. Да? Отличайте разницу между заботой и вот этим контролем. Если у нас мало энергии. Такой человек, он такой фантазер, мечтательный, все время в самообмане, в надумывании, в придумывании того, чего нет. Появляется какая-то безответственность, инфантильность, детскость, неспособность к принятию решений, отсутствие правильных решений, нарушение режима дня и питания. То есть, если там жесткое, то здесь вообще делаю, что хочу. Это ведет к снижению работы поджелудочной железы, к снижению ее производства ферментов. Таким образом, пища, которую есть человек, не переваривается что ведет к постоянному снижению сахара в крови и что дает сильную постоянную усталость. А также, что самое важное, в крови снижены фагоциты, клетки убийцы, способные убить чужеродные тела и постоянно входящие в наш организм. Снижаются способности иммунной системы. К немедленному уничтожению чужеродных веществ появляются опухоли. Я хочу сказать, что любой дисбаланс он восстановим. Не переживайте. Это все поправимо. Главное понять, с чего начать регулировать. Поэтому продолжаем заполнять нашу таблицу. Заносим в таблицу все совпадающие телесные проявления и черты своего характера.